Нравится, нет? Пошли кушать. Он долго варился вкусный. Да. Всем привет, друзья. Сейчас я э, сделала фаршированные перчики. Поварила минут 30. Очень хороший. Я тут. Вот тут будешь? Я еще перец положу. Перец положи, чеснок, му хочешь. Тебе... Амина, надо хорошо. Это хорошо. Нет, сейчас принесу. Вот, друзья, осталось два фаршированных перчика как раз Давиду. Все с добавкой поели. Всем очень понравилось вкусно. А это я в магазинку подготовлю. Красненький перчик набиваю, в пакет закидаю и подготовлю Так, вот фарш хороший перчик, здесь разные разные у Сейчас мы хотим, Андрей хочет у нас вареньки делать. А куда нож-то мне наделся? Я его так промываю и обрезаю, вырезаю. Все, сколько ушло, столько ушло. А, тебе чай же надо, да? Точно, ну, мама-то. Так, все, чай Даринке сделала. Вот так вырезаю. Постучила. Постучали. Постучила. Постучала. Чили-мили. Чили все пустенько, чистенько. В теплой воде обязательно промываю, не в холодной. Все фрукты стараюсь промывать в теплой воде. Овощи, фрукты обязательно толстостенные перчики. И там внутри еще перезародился. Вначале сухой пробьем, а потом водичкой промоем. Ну короче, друзья, берем перчик. Не вам меня не, не мне вас учить, как говорится. Забиваем. Забиваем. Чуть до верха прям до верху не надо забивать. Потому что разварить оно. И будет как раз закрытое. Вот. А затем все по пакетам и в морозилку. И мы будем это кушать, когда захотим. В любой момент вытащили, сварили. Особенно когда не охота ничего делать. Просто полентяйничать для себя. Ну, вот, друзья, у меня вышли две большие тарелки. И сейчас буду я раскидывать попосолочным пакетам и положу все а, в морозилку. Покажу, как это. Ладно, подожди, подожди. Идите, играйте, потом покажем, когда вы играете. Так. По порциям сразу разложить, чтобы сварил и поел за один раз. Дарина, нельзя стиралку включать. Нельзя, здесь у меня три порции будет на мою семью. Ай-яй-яй, ну-ка выключи, дядя сейчас придет, а то и убежала. Так разве можно? И все. Сейчас поставлю тесто. Подготовлю. Андрей придет, будет вареньки сляпать. Сейчас хозяйственно кормит. По-моему, что-то у поросенка больно работает. Все строит, строит курицам. А не сушки. Шкафчики повесил. Чтобы для них место для всех было. Вот. Три пакетика. Все-таки свое, когда есть. Это очень хорошо. Это радует, когда у тебя есть свое домашнее. Приготовленное своими руками. И когда тебя хвалят твои же близкие э, родственники, там, муж, дети. Это самый лучший подарок. Вот такие смачные у нас за один раз товарить. пакетики. Ну и все. Но если это когда <смех> Что на один раз много будет это. Ну, ладно, ничего страшного. Вот три пакета. И сейчас морозилку закину и все. Перчик красный еще машинку Тоже морозилку вот так вот. Ну вот, друзья, я и а, нашинковала перец, короче, столько вышло. Я сегодня красный перец выработала очень хорошо. Молодец взяли у нас. Какая умница. Вот сейчас это морозилку и все. И все. А сейчас по очереди Они положила, да? Абдулла, Талина. Нет. Дарина. Дарина и так хорошо, он вся белая. Нет, не путь, Дарина. Да, она еще мана, она, она сейчас мана небесная Алло. вам сделает. Я возьму и... Пусть, пусть, пусть. Она, чину, она даже нельзя, не... Нельзя, Дарина, там, я Там, дядя, пускай там... Да, нельзя. Пускай... Дарина... Да, пусть... да. Дарина. Да, да. Да, Дарина. А теперь Анина. я Все, хватит. Вы берете, и она за вами повторяет. Так, у меня пирожки все смачные, сварились. А вкусные. Я вареники давно хочу уже. Все полмесяца хочешь, да? Все полмесяца хочу, Дарина, ты чувачки какие себе сделала? Ой, она работала. Понятно. Она папе помогала. Вся белая. Молодец. Отряхни ручки. то как отряхивать, Дарина? <соединяющие> Нельзя? Иди тогда спустись. Дарина, оттуда спустись. Иди спустись. А вот да. Пушу, Амина, уйди. Спусти ее, Она спуститься хочет. Она же понимает, что такое спустись. Сейчас думает ко мне на руки. фига я сказала это очень много? Она думает тебя науки. Она хочет тебя научить. Аня. Слава Богу. Я получила, да? Не трогаем, не трогаем. Так, все, трогина. А, ты Тебя те надо, папа. А мы там вот так вот сделаем Потом. Дай папа быстро сделать, потом пирог зал тела его. И потом потем тушь. Папа ты устал сегодня, и поросенка все делал, и косил. И сделал, и сварку делал в мотоблоке. Еще и пирожки стряпает. Курячики еще, да, еще сделал. А, да, курятники еще сделал. Он там вообще прикольно. Там зеркало, прикинь, Зеркало, я так и не убрал. Прям внутри, там зеркало стоит. Пускай стоит! А сливать не будут они? Папа, давай... Папа говорит, что там будет курицы класятся. А, туда помазу сделаем, кажется. У тебя же есть косметичка? Вот дай, а то мама все выкинет, сказала. Ладно, пойдешь курицу просить. Да. Хочешь а куриц красить? А у меня есть а а курицка. Мама не выкинула. Не выкинула? Ты спрятала? Молодец. А то я сказала, будет валяться, и я выкину все. Да? Это... Потому что Далинка у нас будет плыла. Да, потому что долина красит. Дядя! Сразу пальчики. Сразу пальчиком. Я иду Ой Без меня вы чего Без меня чего Тебя-то секунды две не было, да? Без тебя так. кто сделал? А, туда? а сюда А я сегодня все с перцем Перцем воевала сегодня я Завтра картошку будете собирать, да? Это опять я. Опять готов. Мама нет. за грибами я. хочет, не знаю. Я с Я с Я с Я с Отсюда. Вот вот. Вот забираю. Ой, что за раздевалки мы делаем, Дарина? Что, жарко стало? Работала же, хотела. Амина, помоги ей раздеться. Смотри, что не может снять. Сейчас я буквально. Ух ты, и выкинула. Жарко, да, стало? Ой, жарко нам варим да потом мы это кушать будет <связь> тебе надо еще опал <связь> <связь> <связь> ну вот друзья вот наши вареники андрей вот это последнее я смотрела самый большой как всегда он делает всегда в конце Столько вышло, мы все сразу сварили, масло согрело, уж не стало в пиалу переливать. Пускай здесь и будет, согревать можно сразу. Вот. Так что, все, друзья, нам сегодня отдыха, покушаем и спать. надо да, Добик? Да, да. Арбуз кушать, я говорю, давай вареники покушать потом. Умею. Ага, молодец. Все, всем пока-пока, до новых встреч. Пишем комментарии, ставим лайки. Да? Ау, Приятного аппетита! Давайте пирожки будем, а?